Согласитесь, очень важно вовремя разбудить спящего, а его никто не разбудил, он проспал, он любил спать и видеть сны. Странно, подумал козленок, где же стадо? Нет, юрты, чебана. Значит, все ушли, а меня забыли. Козленок хотел было сильно огорчиться, но тут увидел ягненка. А огорчиться при ягненке не позволит себе ни один джигит. Вперед! бодро крикнул козленок. Догоним стада! Ягнёнок не возражал. Как прекрасна, но и опасна жизнь. О, как прекрасна и опасна жизнь, шли и пели они. Да, жизнь, безусловно, прекрасна, но опасность не заставляет себя долго ждать. На этот раз опасность оказалась не слишком серьезной. Всего-навсего перепуганный верблюжонок. Куда бежишь, Плакса? Меня преследует тигр. О, это уже серьезно. И как серьезно? Надо было принимать решение. Тут козленок вспомнил. Это же шкуры тигра. Та самая шкура, которая лежала в юрте чебана. Значит, мы на верном пути. Вперед опасность миновала. Веда над тигром удвоила храбрость друзей, и они зажигали дальше. В полдень они решили немного отдохнуть под щедрой тенью большого дерева, и как-то незаметно заснули. Они любили спать и видеть сны. И козленок, и верблюжонок, и а ягненок. Ягненок пошел воды напиться. А это кто? Лиса. Ну быть беде. Очень важно вовремя разбудить спящего. Где ягненок? Куда он мог подеваться? Нету. И тут его нет. Большое доброе дерево указало им, где надо искать ягненка. И опять в путь. Только вдвоем. Всего вдвоем. А в пещере лев, волк и лиса. А ты как сказочный непобедимый зверь понял? Ну, раз ты так считаешь, козленок. Хозяйка и гость обменялись обычными любезностями. Лиса не забыла заверить козленка в том, что его, как желанного гостя, давно ждут для того, чтобы вместе с ягненком сварить в котле, после чего, как это бывает в подобных случаях, останутся только рожки до да ножки. На что гость также любезно заверил лесу, что его планы несколько не совпадают с желаниями хозяев. Он обещал сделать из лисы шапку, из волка шубу, а из льва шкуру, на которой удобно будет отдыхать. Ведь он пришел не один, а у входа в пещеру ждет его друг великан, обладающий невероятной свирепостью и размерами на что лиса любезно предложила позвать и третьего гостя Лев вызвался это сделать сам но она не позволила Лиса успела только ахнуть. Послушай, Лев, кто здесь хозяин? Ты или этот? Сейчас я его. Сейчас. Сейчас я ему. Лев, кажется, успел выкрикнуть словом мама. о друзей была необыкновенно трогательной. Как видите, очень важно вовремя разбудить спящего. В этой прекрасной и опасной жизни случается много интересного. Как вы догадываетесь, своих наши три храбреца догнали.